Доктор Вакс Привет, я доктор Вакс, и я знаю все о том, как очистить и отполировать вашу машину так, чтобы она снова засияла как новая. Сегодня я покажу, как очистить и восстановить пластиковые и виниловые элементы вашего автомобиля. А со мной, как всегда, мои чудесные помощницы. Привет всем. Очищать и восстанавливать пластик мы будем двумя составами. Очистителем протектант для винила кожи и пластика,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 Очистителем мы выведем загрязнение, устраним потускнение и придадим антистатические свойства поверхностям. А реставратором? Реставратором мы восстановим структуру пластика, восстановим насыщенный цвет и надолго защитим пластиковые элементы, бамперы, молдинги и приборную панель. А блокатор ультрафиолета Fade Stop после обработки обеспечит устойчивость к прямым солнечным лучам. Понятно. Я буду очищать пластик. А я зачищать. Доктор Для начала помоем машину. Стряхните баллончик и нанесите на пластиковые и виниловые поверхности. Через минуту протрите салфеткой из микрофибры. Протираю. Все чисто. Теперь восстановим и защитим. Ура! Моя очередь. Стряхни баллончик и равномерно нанеси реставратор. Сделано. Осталось отполировать хлопковой салфеткой. Я только начала полировать, а пластик уже просто сияет. Идеальный результат с минимумом усилий.